О, щит! Здарова, камрады, с вами Роланд. Мафия. Это та серия игр, которая знакома нам, геймерам, не по вышки Моя любимая, это вторая часть. Но сейчас не об этом, сегодня мы будем говорить о первой части. Идею к видосу предложил Мучас. Если у вас тоже есть идеи, чтобы, ну, записать какой-то ролик, то пишите их там, в комментариях. Ладно, ну что, Погнали. Главным героем первой части является Томас Анджело. Это для понимания, чтобы вы... Узнаете родителей этих ублюдков. Но никого не наказывать, а тем более находить родителей не надо. В данный момент мы видим Тома... После всех этих унапарков, которые ему свалились на голову. Перед нами успешный джентльмен, настоящий мужчина. Парень, или даже мальчик, и просто плохой парнишка. Я бы даже сказал Бэтбой. Он подходит к Максу Пейну, ой, не тот ролик. Он подходит к детективу Норману и предлагает ему выгодное предложение, которое будет полезно и для нашего героя, и для ментов. Томас является важной шишкой в этой дурной организации. Ему надоело быть пешкой мафиозников. Почему же он хочет рассказать свои секретики? Не знаю. Но на самом деле, из-за своей семьи, он не хочет, чтобы она была в опасности. Не зря Андрей Малахов говорил в том аниме советского производства. На сегодня все, берегите о своих близких, До Вы скажете, что это оправданная мотивация. Вы правы, скажу я вам. Сальели, Дон, на которого работал Том ранее, хочет убить главного героя. И сейчас Томас будет рассказывать, как из этого... Стал этим Мафиозник Кстати, всем спасибо за просмотр, лайки и комменты на прошлом видосе Был очень рад вашей отдаче и очень надеюсь, что здесь мы повторим ту активность Или даже перегоним Все, давайте продолжаем Первая глава называется «Невозможно отказаться» Одно время Том был обычным мужичком, таксистом Он ходил как обычно выкурить бунт с кнопкой и посмотреть любимую программу «Здорово жить» Дорогие дамы, уважаемые мужчины, пожалуйста, кто при... Однако этот день был особенным. В касцене мы наблюдаем за погоней одних дурачков за другими. Знакомьтесь, Поли и Сэм. Однако водила влетает в ближайшее заграждение. Ярик! Удар. Сэм, ё-моё, в меня попасть! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башки. И теперь Томасу придется оторваться от оболтусов, которые гнались за этими двумя дурачками. Эту погоню я прошел с пятого раза из-за ну, плохого да, управления. Опробуйте. Приехав в местную рыгаловку Сальери, эти два дружка пирожка... Ответ отрицательный. Ебать ты, кожевеник. ...сказали, чтобы я чуть подождал подачку от Сальери. Когда Сэм вышел из бара и пошел в сторону нашей Волги, Том, как бы помягче выразиться, испугался от страха и чуть не погиб от смерти. Это тебе на жвачку и на шоколадку. Ну спасибо, порадовал. А на самом деле Сальери в конвертике отблагодарил нашего таксиста и сказал, что мы можем обращаться к нему, если будут какие-то проблемы. Также он отметил, что Дон может подогнать работенку. Но Том пока ломается и не хочет связываться с плохой компанией. Как оказалось, в конвертике очень много бабла. То есть, хватит не только для ремонта машины, а вообще, можно было за эти деньги купить две Nexia. Том подумал, что нужно починить тачку, ну и нахрен больше не возвращаться к этой теме. Однако. Запомните эту фразу, кстати, погодите. Лучше быть бедным, но живым, чем богатым поклонникам, верно? Вот, все нормально. Вы запомнили эту фразу. Но судьбы на этот счет были совсем другие планы. Далее идет вторая глава бегущий человек. Первую часть игры давайте пропустим. Здесь нам показывают город, чтобы в дальнейшем нам было легче ориентироваться. Э, тут мы тупо работаем таксистом и перевозим людей. После всех перевозок Том останавливается выпить кофе, как вдруг какой-то мудила бьет нам прямо по боковому стеклу, с чего Том и я при монтаже чутка пересрали. Попался, Мистер Морелло, на тебя! Какой-то мистер Морелло, дон семьи Морелло, очень злится на нас и хочет... И ...чтоб ты закрулся нахуй и никогда туда не лет. Понял? Быдло ты ебаная, блядь. Эти уроды запомнили мой номер и отсредили, чтобы Томми получил по заслугам. Однако наш герой не так прост, как кажется. И он следует советам Артура Пирожкова и делает... ...шаги. Делай шаги и получи гиги. Гиги. за шаги. А сейчас нам нужно бежать под всеми известный саунд бару Сальери и посмотреть, как Дон отблагодарит за помощь. Том залетает со свистом в бар, и эти двое, чуть погодя, решают зайти. Однако там им дали пощам. Ребята Дона, конечно, спасли Томаса, однако работодатель не хочет больше иметь дел с Томи, так как тот по уши в дерьме и неприятностях. Таксист с прошлым замечает, как хайпово одеты ребята Сальери. Вот, смотрите, и Трэшеры, и Стоун Айленд, и вот вам Ванс, Четко, короче. Том все таки решается взять работу Сальери, так как терять ему уже нечего, в отличие от Провога, где он имел и жену, и ребенка. Да и к тому же, Морелла охотился на него, и сидеть сложа руки было нельзя. И вот зачем я вам сказал запомнить фразу, именно для этого. Как я обычно говорю, лучше помирать молодым и при Третья глава – вечеринка с коктейлями Молотова. В касцене происходит знакомство с Сальери. Он говорит про то, что Морелла охренел в край. Дон дает первое испытание Томи и говорит всякое про семью. Кстати, в семье есть правило. Первое, это не переходить дорогу полицейским, а второе, это подписаться, конечно же, на мой канал. И поставить лайк, кстати, и колокольчик. Так, первое испытание заключается в том, что мы должны наказать этих тварей, которые разбили нашу тачку. Как вы видите по этой касцене, их убили, и, наверное, самым худшим наказанием для них это будет обосывание трупа. Однако, Дон говорит, разбить и сжечь тачки мафиозиков. «Ну ладно, мне не сложно». Также Сальери говорит, что Морело хочет развязать войну. И из-за него. Дети гибнут на, у... на Украине. Идем до Винченце, он оруженник. берем снаряжение для уничтожения тачек, берем детскую биту и пару коктейлей Молотова. Сажусь в тачку и валю в бар Морелло. Доезжаем до бар. бара. бара. Бери, бери, бери. Убиваем в крысу охранника и начинаем квасить капусту. Первым делом займитесь подготовительной работой овощей. Хорошо вымойте капусту и морковку. Далее капусту нашинкуйте или нарежьте ножом. Обычно это выглядит примерно как тоненькая соломка. Хотя я видела и другие варианты. Неважно. Все, Мы официально теперь в семье Сальери. Нас хвалят и предлагают выпить настойку бабы Нины из сериала «Слепая на ТВ-3» от импотенции. Четвёртая глава «Непыльная работа». Ее суть заключается в том, что мы должны отвозить всяких дебилов, в точку и там забирать деньги. Казалось бы, то что мы тупо крышуем эту, эти заведения. Но на самом-то деле, эти заведения покупают у нас различные плюшки. Типа, там кого-то побить, возможно, в баре, кого-то там припустить, дурачка какого-то. И все. И это в баре больше никогда не произойдет. И поэтому Солерия и собирает вот эти вот долги, можно так сказать. Вот, кстати, сейчас будет пример. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз.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 Черт там а, плавал, блять. скажу я. Ведь скоро начнется самый движ. Берем тачку, пушку и валим по ресторанам. По ресторанам, по ресторанам. И мотелю. Вот мы и подъехали к последнему зданию. Пацанчики валят внутрь, а Томми стал покурить около бензоколонок, где висит табличка, но no смокинг. А этот дебильный в смокинге своем приехал, гадость. Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья. Вытащи Сэма. Не хотят выбить из него информацию. Вытащи его оттуда. Тебя надо отвезти к врачу. Это подождет. Достань Сэма. Оказывается, ублюдок Морелла закрешивал это здание. И теперь по просьбе Поли мы должны найти Сэма и вытащить его. Но это определенно будет легко. Перебив всех дурачков, я дохожу до Сэма, который уже сытся кипятком от счастья. А будучи в коридоре, из кабинета выходит дебильный дебил, который забирает с собой деньги и пытается свалить. Но Том не из тех, кто сдается. Он садится в тачку и гонит за этим дуралеем. Вот так вот дела делаются, кстати. И вот мы опять перемещаемся к разговору с Норманом, детективом из начала игры. Норман спрашивает различные вопросы, которые могут быть интересны нам. Вот, например, про убийство, как ему приходилось с этим жить. Том ответил четко, в типе пацанских цитат. Мути по-своему, чтобы не было палева. Кидай лохов. Играй по своим правилам. Какой приятный молодой человек, хочу я вам сказать. Если что, то я ни в коем случае не платил за озвучку 150 гривен. И даже после этого его не мучает Сови, имеется в виду Томми. Как он сказал, да ему вообще по барабану. Тупо, Тупо судьба других его вообще не колышет. Через какое-то время понял, что тогда, будучи таксистом, он был никем. И его никто особо не уважал. Однако после принятия в семью, его все уважают, знают и держат в голове, что люли рядом и неизбежны. Также отметил, что вся полиция наполнена коррупцией, и поэтому можно убивать много народа, и тебе сойдет это с рук. Однако, не доведи Господь Всемогущий, Всевеликий, чтобы ты превысил скорость на 40 км в час, иначе тебя могут посадить, или если повезет, придется заплатить штраф. Кстати, эти двое подстрельных довольно легко выпутались. Сальери в своем штабе имел хорошего врача, который не задавал вопросов. Все-таки была лишь одна проблема это Морелло. Он хотел стать важной шишкой, а этого Салери допустить не мог. И эти двое частенько нападали друг на друга. И нам показывают касцену. Я. я не ты хотела... идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, сколько стоит эта машина? Я, я ехал медленно, мистер Морелло. Не знаю, как. Ты что хочешь сказать? Что я? Врезался в твою машину? Э -э -э нет, сэр, э -э я просто, я хотел, нет, сэр. Бля У сука, ебаный рот, нахуй. ублюдок не смеет стоять на моем пути. Как вы видите, Марелла еще тот мудила, и теперь мне не знаю как. Томи точно хочется припустить эту дрянь. Далее Том рассказывает о Сальере, а именно почему он является уважаемым челиком. Каждый знал, что его не стоит бояться, если делаешь все четко. Крутямбова я бы даже сказал. И к нему всегда можно было прийти за помощью. Однако он ожидает отдачу. А если кто-то решает перейти ему дорогу, то тут уже долго не жил. А Марелла просто гнида и тиран. Все просто-напросто боялись. Пятая глава «Честная игра». Саверий считает, что Том является хорошим водителем. Именно поэтому мы должны помочь с этим делом. Завтра должен состояться гоночный заезд со ставками. Есть четкий водила, на которого ставят все от малого до великого. Однако к пиндосам приехал европеец, который вероятнее всего выиграет, так как у него тачка в сто раз лучше. И вы, наверное, поняли, что нужно сделать. Нет, не сломать руки водителю, а чутка модернизировать его тачку Садимся на свой жигуль и валим в гоночной трассе, где забираем автомобиль И катим к автомастерской Кстати, всю миссию нужно пройти за определенное время Иначе гамми овер Но я прошел эту миссию с первого раза, соответственно и вы можете ее так пройти После того, как привезли тачку в автосалон Механик вынимает из машины европейца нормальный двигатель И ставит в машину челика, на которого все ставят А тому гонщику ставят движок копейки твоего деда который может только доехать до трассы и не более. Отвозим тачку обратно и возвращаемся в бар Сальери. Однако эта миссия еще не заканчивается. На следующее утро мы приходим в бар, где стоит один лишь Уиджи. Все остальные свалили на гонку. Вдруг звонят на телефон и просят Тома подойти к трубке. Оказывается, ночью не одни мы старались мухлевать. Какой-то чмошник переломал руку нашему гонщику, и теперь Томас Нужен пройти заезд вместо него. Ты вижу, не очень доволен. Да, так оно и есть. Спрашивается, почему я? Я даже с первого раза не доехал до местоположения. Приехав еще раз туда, начинается кас Фрэнк говорит, что четко, что ты приехал, гадость. Он пытается сказать, что у него не получится, однако мотивирующая речь заставляет его передумать. Ну я в это не верю. Том, половина соседей и все наши парни поставили на гонщика Дона. Ну, я думаю, Знаешь, что, что значит проигрыш? Ну, что? Это будет проигрыш Дона. Спасибо. Мы просто растеряем все уважение, ради которого рвали задницы. Все, вот Томас, и за рулем. Ты там крутишь камеру. Осталось только пройти гонку, которую все называют супер сложной. Однако это все хрень. Я ее прошел за три раза. На супер легкой сложности, кстати. Вот, кстати, смотрите, Томас там махает рукой. Да, победили, да? Далее действие проходит в баре Сальере, где говорят, что мы супер охрененные, вообще четкие пацаны. И то, что... Блин... И то, что нас теперь уважает вся мафия. Сказал то, что можно заехать к Луке Бертоне, который нам э, сделает подарок, можно так сказать. Заезжаем к этому дозвону, и он говорит, что если хочешь такую тачку, то нахрен иди ее укради у кого там сынка камера. Ну, ок, в принципе. Ну, на самом деле, эту часть можно пропустить, ее, значит, в монтаж не буду вставлять. Так, ну вот, видео с камерой закончились. На этом пока все. Через пару дней выйдет до 10 главы, так как сейчас график очень загружен. Не могу делать видосы по 20 минут. Всем спасибо за просмотр, ставьте комментарии, пишите лайки. А с вами был, как всегда, Роланд. Пока!